Статья 205 часть первая. А что это если теловия? Варни, сужили, земляк позвал, короче, коптер. Пойдем, короче, поговорим. Пару земляков тоже потянул туда. Там то поддерживание, что это правильно, то неправильно, короче. Просто подтвердили все про радикалов, да, радикальный ислам, вот это все. Пропаганда, оправдание, терроризм. Я не этот человек, чтобы бы я там не сказал, у нас даже в религии сказать иногда надо делом подтверждают. То есть намерения не было. Дела оцениваются по намерениям на А у меня не было намерения там, допустим, за, по закрепить да, это действиями, эти слова. Ну, в первый же день сезон СИЗО, везде, там сходят. Слушай, ну ты же взрослый парень. С какой черк тебя панис, вот эти глупости говорит, мягко говорит. Да я не знаю, я не могу даже на этот вопрос ответить. В учреждении содержится 5 осужденных бывающих наказания за преступление террористического характера. С данными осужденными проводятся регулярно психокоррекционные мероприятия на выявление положительных и отрицательных черт характера. Каждый осужденный сам по себе разный. Каждому осужденному надо подобрать индивидуальный подход осужденные данной категории трудоустроены на производстве, работают. Эй, стоять! Шпатель где?